В этом видео мы распакуем и послушаем бюджетный USB микрофон аудиотехника ATR2500X. Обсудим, для каких задач подходит данное устройство, проведем всевозможные тесты звучания, а также расскажу о плюсах и минусах, которые мне удалось обнаружить во время использования данного устройства. Всем привет, меня зовут Глеб, вы на канале Rock'n'Roll, погнали! Подобные обзоры девайсов всегда начинаются с распаковки, и данный ролик не станет исключением. Так что давайте посмотрим, что закинула аудиотехника в коробку вместе с микрофоном. Помимо самого устройства положили два USB-провода. Один для подключения микрофона к ПК, второй для подключения к смартфону или планшету. Пластиковый держатель для пантографа или для любой другой стойки. В комплект входит и складная пластиковая тренога, которая может пригодиться не только в домашнем использовании девайса, но и в поездках. Редко, когда аудиотехника производит вычурные внешним видом устройства. Наоборот, это всегда строгие с точки зрения дизайна решения. Они как бы говорят своим дизайном. Наша техника не игрушка. И в этот раз микрофон снова в темных тонах. Корпус сделан из металла. Сетка, защищающая капсуль, тоже металлическая. На лицевой стороне пластиковая вставка, на которой расположили индикатор подключения, регулировку громкости мониторинга и разъем джек на 3.5 для подключения наушников. С нижней части устройства только разъем USB Type-C. Аудиотехника TR2520X это устройство, которое не требует установки драйвера или специального ПО для работы микрофона. Просто подключаем к вашему ПК и готово. Тип капсуля электретный, однонаправленный, кардиоида. Девайс записывает звук в 24 бита 192 кГц. Частотный диапазон от 30 Гц до 15 кГц. Выход на наушники с мощностью 16 Ом. Хотя мои наушники BRDynamic DT777 Pro 80 Ом. Устройство вытягивает спокойно. Микрофон мало шумящий, делает запись чистой, без искажений. Хотя честно сказать микрофон красящий и слышно как он добавляет объемного низа в мой голос. Не секрет, что из-за одного вируса многие компании перевели своих работников на удаленку. И чтобы как-то коммуницировать между собой, сотрудники стали использовать такие программы, как Zoom, Discord и другой софт для беспроводной связи. И как раз таки для общения аудиотехника 2520 x прекрасно подходит. Этот девайс прекрасно подойдет и для тех, кто проводит прямые трансляции на Twitch или YouTube, для тех, кто записывает подкасты и ведет свой собственный блог на любой из платформах. Или просто играет в онлайн игры и хочет, чтобы все услышали его на сервере. Это действительно ультимативное устройство, которое сразу из коробки сочетает в себе два в одном. Это и микрофон, и аудиоинтерфейс одновременно. Это тест микрофона аудиотехника atr 2520 x Я располагаюсь возле микрофона примерно на расстоянии 20 сантиметров. Сейчас я немного помолчу, дабы мы услышали, насколько сильно записывает микрофон посторонние шумы. Недалеко от микрофона располагается мой домашний компьютер, в котором целых 5 вентиляторов. Послушаем, записывает ли микрофон шумы от него или же нет? Я замолкаю на минуту. Еще в этом тесте я хочу проверить, как запишет микрофон звук клавиш моей клавиатуры, которая располагается тоже очень близко. Будет ли слышно ее в играх и так далее. Сейчас я проверю, насколько чувствительно микрофон относится к звукам и шорканью по столу. Я легонько стучу пальцами по столу. Слушаем звук. Сейчас я отодвинусь от микрофона примерно на расстоянии с полуметра. Я отодвинулся от микрофона на расстояние в полуметра. Силу голоса я не изменил. Говорю с точно такой же подачей. Поговорим о самом интересном. Плюсы и минусы. Для удобства я сделал колонку, чтобы наглядно показать, в чем мне микрофон зашел, а в чем как бы Нет. Начнем с хорошего. Первый плюс – цена. За небольшую стоимость мы получаем не только хороший девайс, но и полный комплект для того, чтобы сразу начать использовать микрофон по полной программе. Отсюда вытекает второй плюс – это комплектация. Третий плюс – удобство. Этот микрофон реально для тех, кто не хочет париться с кучей проводов, с настройкой звуковых карт, с выбором микрофона и все в этом духе. Просто взял один провод, подключил и работает. Кайф! Четвертый плюс. Высокое качество записи. Повторюсь, микрофон стоит около 90 тысяч рублей. Но уже умеет записывать в 24 бита 192 килогерца. И это круто. Пятый плюс. Вытягивает высокоумные наушники. Проверено. Что же, время горькой правды. Поговорим о минусах. Первый минус, нет крутилки усиления микрофона. Серьезно, где ручка гейна? Чтобы настроить чувствительность микрофона, нужно каждый раз шевелить фейдер, либо в самой программе звукозаписи, либо в окне Windows. Что как бы не совсем удобно. Второй минус, отсутствие кнопки mute. Где кнопка, чтобы можно было выключить микрофон прямо во время стрима? Вдруг я играю в танки, крою всех матом, врывается моя мама и что мне делать в этот момент? Третий минус, последний регулировка мониторинга, то есть кнопку для регулировки громкости windows вы сделать смогли, а ручку гейна нет, Аудиотехника ATR2500X это хороший USB микрофон, который может быть полезен практически в любом сценарии использования. Да, в нем нет регулировки гейна, нет кнопки мьюта, но зато голос этот девайс записывает чисто и без искажений. Имеет неплохой стартовый комплект, чтобы уже сегодня начать заниматься записью, не требует установки драйверов или отдельного ПО для работы. В общем, этот девайс для тех, кто не хочет заморачиваться. Смог бы я его рекомендовать? Да, и еще раз да. Этот микрофон прекрасная альтернатива популярному Behringer C1U. Ну, тоже USB-шный. Ну, а как тебе звучание данного устройства? Напиши об этом в комментариях. Очень интересно прочитать. Напиши мне, на какие темы еще снять для тебя видео. Пиши. Не забудь поставить лайк этому видео и поделиться им со своими друзьями. С вами был Глеб и магазин Rock'n'Roll. Пока.